Google Реклама запустила расширенное отслеживание конверсий для лидов. Эта функция будет альтернативой существующему сегодня методу отслеживания офлайн конверсий на основе идентификатора клика. Расширенное отслеживание предназначено для тех рекламодателей, которым необходимо отслеживать продажи, совершенные за пределами сайта теми лидами, которые были получены непосредственно через сам сайт. Google рассчитывает, что теперь у большего числа рекламодателей появится возможность отслеживать офлайн конверсии А используя такие данные, сам Google сможет принимать решения по аукционам для повышения эффективности кампаний и увеличения конверсий. Расширенное отслеживание конверсий не требует от рекламодателя внесения изменений формы для сбора лидов или CRM. Оно будет использовать ту информацию, которая уже была собрана на лидах, такую, как email-адреса. Как это будет работать? Пользователь кликает по объявлению и попадает на сайт рекламодателя. Пользователь просматривает сайт и читает информацию о товаре или услуге. Пользователь заполняет форму на сайте и становится лидом. Сайт отправляет хешированную информацию о лидах, например, хешированный адрес электронной почты Google. Вы храните информацию о своих лидах в CRM. Когда лид конвертируется, вы загружаете хешированную информацию о лиде. Google сопоставляет хешированную информацию с тем объявлением, которое привело лид. Подробнее можно узнать в справке в ссылке под описанием этого видео. Остались вопросы? Задавайте их в комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами была Академия Вебком. До встречи!